Всем привет, друзья! С вами снова мы, MBS Group. И сегодня я буду пытаться стать популярным в лайке за 24 часа. Погнали! Сейчас я попробую записать несколько видео и посмотрим, что у меня получится за 24 часа. Если вам понравится эта рубрика, я сделаю это то же самое и в ТикТоке. Поехали! Первое видео я снял, посвященное iPhone 11, где одна камера... Не снимает, а другая снимает. И в итоге я запутала людей. Второе видео. Я разоблачил фокус с водой, которая не попадает в стакан. Ребят, это не так легко, как я думал. И я снял 8 видео, но пока что ничего интересного и особенного. Посмотрим, что будет через 12 часов. Пока что только 37 подписчиков и 20 лайков. Я уже в этом проекте ровно 3 часа. За 3 часа 8 видео и 35 подписчиков. А лайки не идут. Даже 37 подписчиков. Ну, ребят, наш ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Я не буду показывать все мои видео. Я покажу только два видео, которые понравились мне больше всего. Я набрал 80 подписчиков и 80 лайков. Ссылка на мой лайк будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Смотрите мое видео. Apple, Apple, Apple, Apple. Apple, Apple, Apple. Пиксама uh Лайки! -huh. Это видео попадет в рекомендации? Может, все-таки оно попадет в рекомендации? Спасибо! Ты поставишь лайк? Может, ты поставишь лайк в лайк? Поставишь лайк на видео в ютубе? Я тебя обожаю. А может, ты еще и подпишешься? Спасибо! Лайки! Если вы подумали, что это конец, ха, я посмеюсь. На самом деле, это не конец. Я сейчас покажу вам, как я снимаю видео, что я делаю. И сейчас мы снимем ролик прямо перед камерой. Сейчас я покажу вам, как я примерно снимаю видео. Для начала нам нужно выбрать музыку. Я выбрал у одного пользователя. Теперь нам нужно открывать рот, ну или что сделать под эту музыку, как вы хотите. Теперь нажимаем текст. Ну, лично мое видео посвящено выбору ютубера. Я напишу кто любит А4. Ставит. Нет, точнее шли... пишет. Всё. сделаем вот так и поставим сюда и чуть-чуть поменьше все растягиваем на все видео добавляем новый текст и выбираем сердечко например зеленое увеличиваем теперь смотрим когда начинает тыкать палец вот так, вот, получается. Oh -oh. Все, вот, make... теперь нам нужно растянуть это до конца. Создаем новый текст. Кто любит Брайна? Так, Брайна пишет. Так. Кто любит Брайна, делаем по центру, потом цветные уменьшаем. Так, растягиваем на все видео. Добавляем новый текст, и я хочу сюда такое сердечко теперь примерно когда тыкает палец вот вставляем вот так crazy, right? хорошо теперь растянем это на все видео Готово. Теперь делаем обложку. Кто кого. Пишем «А ты за кого?» И ставим всякие хэштеги более подходящие. Так. И давайте... Ну, вот. допустим. Все, видео выпускается, и у нас тут уже три новых подписчика, один новый лайк. Все, мы выгрузили видео.